Добрый день, меня зовут Лара Шум и сегодня мы с вами произнесем аффирмации на деньги. Для этого у вас должна быть ваша цель, что вы хотите купить или приобрести. Сейчас мы произнесем вашу цель в настоящем времени. Например, я живу в двухуровневой квартире в Москве. Квартира на последнем этаже, метраж. 69,25 квадратных метров первый уровень и 28,6 квадратных метров второй уровень Дом стоит рядом с лесопарковой зоной Стоимость квартиры от 10 миллионов рублей Приготовьте сейчас вашу цель На что вы хотите, чтобы именно сейчас пришли деньги? И мы начинаем произносить аффирмации для того, чтобы деньги пришли для реализации наших целей. Произносить аффирмации нужно каждый день в течение трех месяцев, и вы увидите результат. Итак, приготовились, начали. Моя цель. Сейчас вы спокойно произнесете вашу цель. Моя цель так хороша и красива, что деньги так и приходят ко мне со всех сторон для ее реализации. Просто липнут и пристают со всех сторон. Благодарю тебя, Вселенная, за это. Да будет так. Вторая аффирмация. Мои деньги меня балуют и заботятся обо мне. Поэтому мои деньги приходят ко мне легко и свободно в больших количествах. Мои деньги – это польза для меня. А сейчас просто повторяйте за мной. Деньги работают на меня. Деньги есть всегда. У меня нет ограничений для зарабатывания денег. Все за что я берусь приносят мне успех и доход. Деньги приходят ко мне просто и легко. Все мои идеи приносят мне деньги легко и свободно. Мне приходят деньги из неожиданных источников. Все возможно, все доступно. Все, что я хочу, реализуется. Произносить эти аффирмации лучше всего перед сном. Успехов вам в достижении финансового благополучия и приобретения своих целей легко и свободно. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, расскажите своим друзьям, делитесь в комментариях о своих успехах. С вами была Лара Шум.